Живу в США, штат Флорида. По закону, если вы получили письмо с просьбой принять участие в суде присяжных, вы не можете отказаться от него или не явиться. Это то, чего я, честно говорю, не хочу делать, часами находиться плохо в помещении. Что я могу сделать со своей стороны, чтобы меня не вызвали в феврале, используя эзотерические методы? Пожалуйста, дайте мне совет, если это возможно. Поставьте свечу, думайте о том, как вы сидите в суде присяжных и смотрите на свечу. И вас, вам откажут поводу не быть присяжной выпейте алкоголя и начните бушевать в магазине после этого на вас там условно заставят оплатить штраф или там поставьте и не припаркуйтесь где-то на протяжении одной-двух недель не забирайте машину пусть ее оштрафуют там 35 раз за неправильную парковку после этого вам откажут в том чтобы быть присяжной почему вас взяли потому что у вас ни одного нарушения ни водительских там нарушений никаких